Всем привет! Сегодня я покажу очень красивые и теплые домашние тапочки. Они прекрасно сделаны, замечательно смотрятся и еще и ножки согревают, так что зимой вам точно будет тепло и уютно. Такие тапочки есть в пяти расцветках, но мне захотелось именно белоснежные. В реальности они выглядят еще лучше, чем на картинках продавца. С виду даже и не скажешь, что они сделаны из искусственной кожи, почти как натуральные. Материал очень качественный. Мех пушистый и очень мягкий, ножки словно в воздушном облачке. Очень приятный плюш, смотрится хорошо, почти как натуральный. Я ношу 37 размер, поэтому выбрала у продавца размер 36-37, он оказался мне в самый раз. Думаю еще мех обляжется и будет вообще отлично. У кого размер чуть больше 37,5, то лучше брать уже 38. Сделано все отлично, аккуратно, постороннего запаха не было. Подошва достаточно толстая и прорезинена, а это значит, что тапочки не будут скользить по полу, что большой плюс для безопасности. Покупка я очень довольна, рекомендую.